Всем привет, я Александр, за мной Mercedes C-класса 19-го модельного года и сегодня я вам расскажу про такую полезную опцию это доводчики автомобильных дверей Стандартно в этих автомобилях установлены вот такие вот замки, которые лишены функции автоматического закрытия. Это видно по отсутствующему тросу и дополнительного мотора дотяжки. А теперь давайте я вам покажу, что нужно сделать, чтобы установить эту комфортную опцию. Мы установили сюда комплект на все четыре двери, они у нас все подключены, работают что в передних дверях, что в задних, и обладают двухступенчатым закрытием. Если вам необходима подобная опция в вашем автомобиле, мы, естественно, незамедлительно ее вам установим. Обращайтесь.